Добрый день, уважаемые коллеги. Я предлагаю поговорить о инвестициях в коммерческую недвижимость. И хочу начать со следующего. Вот сейчас многие эксперты сходятся во мнении, что сейчас идет как бы вторая приватизация, что на рынке много объектов по вкусным ценам. И я предлагаю вам свою презентацию инвестиций в коммерческую недвижимость. И надеюсь, мой опыт вам поможет. Несколько слов о себе. Значит, Инвестирую в коммерческую недвижимость с 2007 года. В собственности сейчас семь объектов, 6 в городе Череповце, а один в городе Вологда. Площадью чуть более 900 квадратных метров. Значит, начала инвестировать под влиянием книг Киосаки, но выбрала стратегию коммерческая недвижимость, потому что я считаю, что в провинции все-таки коммерческая недвижимость несет больший доход, чем желая. Так, какие стратегии я использую? Ну, первая, самая главная, это покупка с целью создания арендного дохода. Вторая стратегия – покупка для перепродажи. И третья стратегия – это покупка большого объекта, деление на малые и дальнейшая продажа части и аренда оставшейся части объекта. Где мы покупаем коммерческую недвижимость? Ну, я думаю, наверное, вы уже в курсе, где мы ищем недвижимость, так же, как и жилую. Это основные площадки Авито, Циан, Яндекс. Продажа государственного муниципального имущества – это сайт торги.gov.ru. Следующий ресурс – «Единый федеральный реестр сведений о банкротстве». Вы знаете, наверное, да этот сайт «Банкротфедресурс.ру». То есть, если вы в Яндексе загуглите вот эту абвиатуру «Единый федеральный реестр сведений о банкротстве», у вас сразу же выйдет в этот сайт. Там простой поисковик, и вы можете находить недвижимость практически в любом регионе России. Ну и специализированные площадки торги РЖД, агентство по страхованию вкладов, а Федеральная служба судебных приставов, это уже менее интересно, но тоже можно смотреть. Сразу оговорюсь, что я все свои объекты покупала с открытых торгов у администрации города. Это 178 ФЗ, то есть в принципе все прозрачно, вы приходите, заполняете заявку, платите задаток и являетесь на торги. Можно вопрос? Можно. Как да, как физлицово. Следующее, значит, но ну, все-таки я считаю, что место решает все в коммерческой недвижимости, то есть если объект находится на первой линии, есть пешеходный, автомобильный трафик, есть места для парковки, для разгрузки, выгрузки, хорошая инфраструктура рядом, то, конечно, этот объект будет всегда сдаваться следующие ставки аренды, капитализация, финансовые показатели обязательно тестируйте объекты. Вот я обучалась на территории инвестирования некоторое время назад, да, и очень им благодарна, они всегда нас учили, что тестируйте объекты. Давайте объявления на Авито, значит, ничто же нам не мешает, еще не купив объект, уже попробовать выставить его в рекламу. Вот. то есть я рекомендую всегда тестировать ну и следующая планировка всегда лучше свободная планировка без капитальных перегородок хотя в принципе и с капитальными перегородками можно найти своего арендатора сразу же хочу рассказать о неудачной инвестиции покупка колясочной в городе волок до 15 половиной квадратных метров была ее площадь ну вы наверное знаете что такое колясочное, уважаемые коллеги? Да, это такое небольшое помещение на первом этаже жилого многоквартирного дома. Там наши граждане держат коляски, велосипеды. Ну и в наши времена уже администрации городов это все приватизировали и продают с торгов. Вот мне понравилась цена на объект, 271 тысяча рублей. Я решила ее, эту колясочную, купить, о чем, в общем-то, в дальнейшем пожалела. Расходы на ремонт составили 219 тысяч рублей, прочие затраты 10 тысяч, арендный поток за полгода 66 тысяч рублей. И с какими трудностями я столкнулась при управлении объектов? Вот посмотрите на фотографии, то есть это небольшое помещение, в нем есть все коммуникации, санузел, но нюансы таковы, что вы заходите и сразу же у вас... Дверь внутрь помещения. То есть никакого предбанника нет, никакого входа. И в результате холодный воздух зимой, а это северо-запад России, да, то есть холодный воздух зимой обрушивался на моих арендаторов. И они попросту начали там замерзать. А сменилось за полгода два арендатора, и мною было принято решение объект продать. И продать его удалось только за 300 тысяч рублей. В результате был зафиксирован убыток 134 тысячи рублей. То есть какие выводы мы делаем с данной инвестиции? Неудачная локация, не было места для парковки, не было хорошего автомобильного трафика, то есть объект был не виден с дороги. Небольшая площадь не подходит для большинства видов деятельности, отсутствие четкого финансового плана, то есть просто понравилась цена. То есть я вам не советую повторять мой печальный опыт. Следующая инвестиция, которая была в прошлом году мною сделана, это покупка нежилого помещения так называемый street retail. Это нежилое помещение на первом этаже жилого дома. Оно было очень хорошо расположено. Вход с торца дома. Вот посмотрите, пожалуйста, да, большая парковка с торца, большие витражные окна, много места под рекламу. Мы видим с вами, что на объекте есть перегородки, но когда я привезла туда своего архитектора, да, выяснилось, что их можно сломать, они не капитальные. А что мною было сделано? Так, и вот такую математику мы имеем. А, нет, секундочку. А, значит, покупка объекта 3 миллиона 720 тысяч рублей, а ремонт и реконструкция 885 Арендный поток в год 915 тысяч рублей. Коммунальные полностью за счет арендатора. Вот, уважаемые коллеги, хочу обратить ваше внимание, один из плюсов инвестиций в коммерческую недвижимость, то, что практически вся коммуналка у нас с вами ложится на арендатора, в отличие от жилой недвижимости. Да, там только счетчики можно с арендатора взять. Ну, хотя, может быть, это у кого-то и по-другому. А площадь объекта была за счет реконструкции увеличена примерно на 3 квадратных метра, чуть меньше. Общие затраты 4,605 и процент прибыли 20% годовых. То есть весьма неплохой для наших дней процент прибыли. Да? А, Но ну это фотографии до реконструкции. И вот такое получилось помещение. То есть э, перегородки некапитальные были сломаны. Получился торговый объект с двумя входами. И он был снят еще на этапе ремонта. То есть хорошая компания заехала. Там сейчас располагается выставочный зал спецодежды. Это, это Череповец. Сколько? Да, тысяча рублей за метр. А какие выводы мы делаем? Да? То есть вот такие объекты интересны для инвестиций. Объект расположен на центральной улице, большой трафик, рядом объекты инфраструктуры, удобная планировка, хорошая высота внутри, отсутствие капитальных перегородок и много места под рекламу. Объект хорошо просматривается с дороги.